Пошел дочь, постучал в твое окно, И взял твою шерсть. Этот сумасшедший дочь. Сумасшедший дождь не отстанет до утра Не такой, как все твои друзья Этот сумасшедший дождь хочет обнимать тебя but Душу взять